Всем доброго дня! Записываю очередное видео по своему курсу от 500 долларов в месяц на кулинарном сайте. Дело в том, что продолжаю получать различные вопросы по курсу. Много новичков, да, которые приходят. И... Видео они не смотрят предыдущие, что-то новое узнают и начинают спрашивать вопросы, задавать. да а Поэтому я решила вот записать еще одно видео. Теперь я а, сделаю баннер, выложу на сайте на своем а, с обзорами. И как только люди заинтересуются, они будут сразу переходить сюда. И здесь я отвечу на все вопросы сразу, а, если какие-то будут возникать перед покупкой. А значит... На чем основан заработок? Мы с вами создаем сайт на английском языке, устанавливаем рекламу от Google AdSense, начинаем наращивать посещаемость на наш сайт с помощью социальных сетей. Тем самым люди, возможно, будут кликать по рекламе, мы будем зарабатывать на этом деньги. Все. Вот суть заработка. Больше здесь ничего лишнего. Как все это сделать, я рассказываю в своем видеокурсе значит. Курс подробный, рассчитан на новичков. Если есть какие-то вопросы, вы можете обращаться ко мне смело, я всем помогаю. Значит, сразу хочу сказать, если вы сомневаетесь в своих способностях, да, вы можете перейти на продажник. Здесь видео, я показываю свой аккаунт, сколько я зарабатываю. В общем, ну, все подробности там также я рассказываю. А проблема в основном такая. А люди вроде как интересуются, начинают копать, начинают искать мои сайты. Кто-то что-то находит, начинают анализировать, там, искать сервисы, чтобы узнать, сколько я зарабатываю. Ребят, я понимаю, что вы все умные, вы все это знаете, но вы же не думаете, что я глупее вас и буду показывать в открытом доступе, как-то держать все сайты, которые приносят мне заработок, порядка 1000 долларов в месяц. Конечно, нет» эти сайты вы никогда не найдете то что вы находите сейчас это мои там старые сайты которые я в принципе я уже не скрываю там где то вы увидели ради бога почему это все происходит именно вот если вы новичок вы вообще не знаете что это такое я вам объясняю если на вашем сайте кто то из знакомых из ваших из друзей там неважно пусть это будут какие то недоброжелатели начнут кликать по рекламе специально то есть с одного ip адреса будет сразу несколько кликов ваш аккаунт могут забанить вот здесь вот там да, в google AdSense, ваш аккаунт забанит и вам наверное процентов 99 из 100 вы не сможете его восстановить чтобы зарегистрировать новый аккаунт вам нужно будет как, просить кого-то из родственников но ну, я не знаю в общем как это все делать потому что с вашего же IP-адреса, с вашим адресом, с, вашей, с вашими фамилией и именем, вы не сможете зарегистрироваться, если вы были ранее забанены. Поэтому, я думаю, вы все прекрасно понимаете, когда вкладываешь огромное количество времени, трудишься очень много да, над этими сайтами, вообще много всего проходишь за это время в плане работы, и чтобы просто так какой-то там Иван Ветров, который вдруг как-то мне позавидовал, да, или решил, что надо меня как-то за что-то наказать, он специально накликает на моем сайте по рекламе, я получу бан. Извините, мне это не надо. В принципе, сейчас вот выбор ваш. Если вы принимаете все мои вот, да, эти пункты, которые я озвучиваю вы можете спокойно покупать курс и начинать работать. Если же вас что-то не устраивает, вы хотите что-то копать, что-то искать, вы будете заваливать меня письмами, там, даже до покупки вы будете пытаться выудить какую-то информацию. Не тратьте время, ребят, ни свое, ни мое. У меня очень мало времени вообще остается вот на переписку а, с вами, если вопросы какие то действительно серьезные вы не можете решить тогда конечно вы мне пишете и отвечаю всем кто сейчас понимает о ком я говорю да те люди они действительно знают кто то пишет я никого не обижаю не оскорбляю никогда даже если я понимаю что вопрос какой то задается элементарный я всегда на него отвечу или же подскажу на будущее где искать ответы на эти вопросы поэтому я не делаю каких то там рекламных кампаний обширных чтобы продать свой курс мне это не нужно я хочу чтобы вы купили курс те люди которые готовы работать значит работа заключается как я уже говорила в следующем мы делаем сайт наполняем его статьями ставим рекламные коды от google adsense и начинаем заниматься привлечением трафика значит как быстро вы сможете заработать я не знаю. Скажу так, что работать нужно много, особенно на первых порах. Во-первых, нужно писать порядка 30-60 статей в день. Это, конечно, не так уж и сложно, как кажется, потому что мы сами статьи эти не сочиняем, мы просто копируем, вставляем, ну, соответственно, копируем на русском, переводим на английский, вставляем на наш сайт. Как все это делать? Вам просто нужно будет посмотреть все видеоуроки один раз, и в дальнейшем вы уже сможете как бы без просмотра этих видеоуроков самостоятельно все это делать. Как бы ничего сложного абсолютно здесь нет. Значит, и так вот вы, ну, порядка, может, хотя бы месяц первый нужно будет пописать Именно уделить внимание написанию нов новых статей и продвижению аккаунтов в социальных сетях, вот именно первый месяц активно там поработать. Значит, получаю вопросы уже сейчас, что... Это надо будет, наверное, год работать, там еще, ну, короче, столько разных вопросов я получаю. Хотя, в принципе, я даю информацию, я ничего не скрываю. Я уже говорю, люди пытаются то ли проверить, вру я или нет, чтобы какую-то, может, я другую информацию сейчас скажу. Я ни от кого не скрываю. Это очень сложный заработок. Но извините, просто вот вспомните, сколько курсов вы купили за последнее время да, по быстрому заработку, без вложений, там, без партнерских программ, где вам обещают по 10 тысяч в день. Вы заработали? Нет. Никто из вас 10 тысяч в день не заработал на вот с помощью да, курсов, которые сейчас продаются. Потому что это все обман. Если вы там не верите и мне, пожалуйста, просто проходите в интернете, понабирайте в поиске заработок на собственном сайте и почитайте информацию. Здесь все просто. Вы работаете, вы зарабатываете. Если вы сидите ничего не делаете, вы ничего не зарабатываете. Здесь уже я вам ничем помочь не могу. Если вы думаете, что будете сидеть и ждать, когда как-то вдруг откуда-то придут посетители на ваш сайт, этого не будет. Мы с вами работаем в зарубежном интернете, там конкуренция большая, но все равно я нашла вот такой вот путь, который... Все равно приводит огромное количество посетителей на наш сайт, если работать. Так что вот такие дела. Так какие были еще вопросы? Сейчас я посмотрю. Значит, по партнерке. Люди, многие пишут так. Хочу стать вашим партнером. Как мне это сделать? Видите, такие вопросы возникают. Сейчас покажу. Значит, здесь внизу вот партнерская программа. Нажимаете. Попадаете на страницу Глопарта. Курс через Глопарт. Нет, как бы это вообще не принципиально, какой сервис использовать. Стоимость товара составляет 840 рублей. Может, кому-то это дорого кажется. Лично я считаю, что это не знаю, минимум, который я могла указать за такой полноценный курс. Такие цены ставят на курс из одной странички А4, где вам просто рассказывают, пойдите в глопарты и создайте инфопродукт. Я думаю, умные люди поймут меня и согласятся со мной. Значит, что дальше? Партнерка начинается от 50% с каждой продажи. Вам будет прибавляться еще один процент до 70 процентов но даже если продать всего один товар до да, один курс один раз вы получите 50 процентов это 420 рублей как бы вообще неплохо поэтому если есть желание можете становиться партнерами ну кого интересует да, вот кнопка стать партнером нажмете и увидите ваши партнерские ссылки так что еще какие вопросы Так, сколько времени нужно именно на создание сайта ребят создать сайт можно за один день даже за час ну, лично я каждый новый сайт мне буквально час хватает чтобы создать бы это все легко вам просто вот эта информация будет также полезна вы сможете Посмотреть этот урок по созданию сайта вот один раз, там, по регистрациям хостинга и так далее. Потом вы это уже будете делать на автомате, если вам это будет нужно. А я вам сто процентов хочу сказать, если вы создадите хотя бы один сайт, по-любому вы его будете создавать потом еще неоднократно. Вот, поэтому здесь не надо ничего переживать, здесь все, даже если какой-то вопрос, что-то не получается, вы просто пишите в техподдержку хостинга, вам отвечают очень быстро, все там онлайн чат в вашем аккаунте, все проблемы вам решат. И сразу опять же хочу сказать, если какой-то вопрос по хостингу, вы обращаетесь только в службу поддержки, лично я вам помочь там не могу, потому что бывают проблемы именно связанные с хостингом, что-то там какой-то код может быть там нарушен, вы сами могли там что-то нарушить. Я сама могу что-то нарушить иногда. Как бы обязательно нужно писать в службу поддержки. Это все легко делается через аккаунт хостинга в чате. Поэтому мне по этому поводу писать не стоит. Я вам там помочь ничем не смогу. В таких вот технических вопросах. Значит, далее, что вот еще самый основной вопрос, люди, которые являются моими подписчиками, пишут, что я обещала скидку на курс, да, именно для подписчиков. На самом деле скидка есть, она существует уже давно, как бы, кто был действительно заинтересован темой создания сайтов, те ее уже давным-давно получили и купили этот курс за 500 рублей всего. Вот. Но сейчас как-то все по-разному складывается. Одно время было много новичков, которые просили именно вот хотя бы просто создание сайта рассказать, прежде чем приступать к заработку в Google Adsense. Сейчас как-то ситуация резко изменилась. И наоборот, как-то новичков стало меньше, а именно люди хотят сразу вот, вот эту информацию. Значит, я... Сейчас вот под этим видео вы увидите форму подписки. Опять же, как договаривались, моим подписчикам я делаю скидку. Становитесь моим подписчиком, подписывайтесь. Я вам в письме присылаю ссылку на скидку. Вы покупаете курс по скидке и начинаете работать. Все точно, весь процесс точно такой же. Все один в один. Как здесь курс, так и там курс. Значит, единственное, сразу хочу объяснить, что значит быть моим подписчиком. Я вас не буду заваливать там кучи различных писем, да, в виде спама, как сейчас это модно, рекламируя различные курсы. Единственное, что я вам присылаю, это письма, с, если я записываю новый обзор на сайте по какому-либо курсу, ну, или какие-то новости у меня тут случились по моим курсам, или еще какой-нибудь я курс запишу вдруг, или там еще. Ну, в общем, только все, что касается моего блога да по обзорам, там все, что я там пишу, вы просто получаете письма от меня. Также, если вам эта тема не интересна, эти обзоры вам не нужны, вы просто можете взять и отписаться, получив очередное мое письмо. В нем есть кнопочка да, «Отписаться от рассылки», вы отписываетесь, и все у нас с вами хорошо. Поэтому... Сейчас я буду заканчивать на данный момент. Здесь вот на продажнике еще раз можете посмотреть видео из моего аккаунта. Опять же, если есть сомнения, курс не покупайте, потому что потом отвечать на ваши вопросы бесконечно я не готова. Я готова дать вам эту информацию. Вот я ее и так здесь даю в полном объеме. Если какие-то вопросы возникают уже в дальнейшем, вот какие-то сложности, там, хотя я даже не представляю вот ну да могут возникнуть вопросы вот, технические различные именно вот в процессе создания сайта там установки плагинов ну в общем вот с этим связано тогда да дальше все зависит только от вас как поработаете так и заработаете поэтому писать каждый раз мне э, есть просто люди которые пишут мне ну Просто как будто мы вот очень близкие родственники, мы переписываемся вот так, письмо за письмом. Хотя смысла я вообще не вижу, кто-то просто даже не хочет э, уроки посмотреть, он пытается, чтобы я просто сидела и рассказывала, а что дальше, а что дальше. Ребят, ну я думаю, вы все взрослые люди вы понимаете, что я дала вам информацию, вы за нее заплатили, вы получили видеокурс, вы просто это все изучаете и начинаете применять. По мере поступления проблем давайте только так их решать. Они сами не надо, в общем, сами, самим не нужно придумывать проблемы, пока их нет. Вот, в принципе, наверное, все. Я буду заканчивать. Всем удачи, всем пока.